Я каждого из вас, чтобы она была очевидна на ваших лицах. Не только на лицах, но она была очевидна на ваших поступках, в вашем разговоре, в вашем общении с друг другом. Знаете, есть люди, которые потеряли этого. Ну, бывает по разным причинам. И здесь псалмопевец Давид пишет в 50-м псалтере, он говорит такие слова. Я прочитаю эти три стиха, 12, 13 и 14.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 И здесь псалмопевец говорит, что нужно первое нам сделать для того, чтобы эта радость, которую он попросил у Бога возврати ко мне, этот, этот псалтырь, который мы знаем, он это написал, когда он впал в грех. И здесь он просит Господня, обнови меня, дай мне эта радость спасения, дай мне возрадоваться в Тебе. И я бы попросил каждого из вас, чтобы это, эти, эти молитвенные слова, они были у нас на устах. У тех, кого отсутствует эта радость спасения. Давайте сейчас э, пойдем к молитве Богу, чтобы Бог благословил это служение. Господь помог братьям говорящих, чтобы все оно было назидание к нам, чтобы она возрадовала наш дух.